Всем привет. Всем привет. Всем привет. Это Павел Куксенко по старинке. Всем доброго дня. Спасибо, что следите за нами, за все движухой вокруг аукционов по банкротству и не проходите мимо моей странички ВКонтакте, которая в последнее время, к слову сказать, стала доской объявлений. Объявления о разном, о разных событиях, о разных историях, которые происходят в нашей деятельности. И я рад для вас сделать какой-то полезный контент, делиться файлами, документами, которые получаю в ходе профессиональной деятельности. Как вы знаете, совсем недавно мы сняли два залога с одной квартиры которые купили с аукционов по банкротству интересный опыт я им готов поделиться с вами и ради этого я у вас что попросил коллеги я попросил сделать 150 комментариев под записью которая опубликована у меня от 16 июля текущего года на деле я вижу всего лишь 59 комментариев друзья при этом какая часть из этих комментов моя Поэтому раз условия не выполнены, делиться не буду. У вас еще есть уникальная возможность в течение этой недели, как только выйдет видео, плюс а, вот сколько дней будет до воскресенья, в течение этих дней набрать такие 150 комментариев. Как наберем, я сразу во все наши чаты, в чат победителей, в Телеграме, ВКонтакте обязательно залью эту информацию с вами поделюсь. А, я бы мог это сделать и раньше, просто выложить и не устраивать из этого целую комедию, но дело в другом, друзья, там нужно будет пояснять, некоторые моменты я хотел бы сделать это одним махом чтобы у вас была эта информация короче вы мне я вам 150 комментов с вас с меня выложенные файлы с подробным разъяснением что там откуда вырастает и как э, нужно будет снимать подобные залоги также друзья исходя из обратной связи которую мы получаем назрело такие создания обучающего материала по работе с недвижимостью на аукционах по банкротству это жилая и нежилая недвижимость то есть в частности коммерческая недвижимость как с ней работать на аукционах по банкротству как проверять как действительно вытаскивать всю подноготную по конкретному объекту и с руководителем аналитического подразделения ассоциации с еленой Рыкачевой мы уже уже давно ходим вокруг до да около давно обсуждаем тему как нам создать обучающий материал чтобы он прям был такой очень очень развернутый потому что лена человек очень узкой сегментации высокий специалист действительно очень крутой в этом направлении и ее знания нужны вам это однозначно под этим видео будет почта на которую необходимо написать свое желание прохождения подготовки на базе ассоциации по направлению коммерческой желая недвижимость. Елена Рыкачева, данный курс, возможно, и я вместе с ней будем вести. Курс будет платный, это сразу скажу. Сколько он будет стоить, пока еще непонятно. Нам важно его наполнить контентом, причем полезно Поэтому те из вас, кто вообще хочет в этом разбираться и развиваться, обязательно пишите на эту почту о том, что вы готовы. Напишите, я хочу пройти курс с Еленой Рыкачевой. Вот такой текст вам нужно будет адресовать. почту будет тоже внизу. Ну и, друзья, я готов поделиться документами, о которых писал ранее, 16 июля. Ссылочка на эту запись тоже будет э, здесь в, коме э, в описании. Ваша задача будет добить просто сделать 150 комментариев. Вот. Такая ключевая задача ставится перед вами, а я же в свою очередь выложу указанные документы. А те из вас, кто прошел у нас подготовку, еще не добавлю ни в один чат э, победителя, обязательно об этом напишите. Давайте мне в личку напишите ВКонтакте. Я эти данные передам нашим кураторам, они вас добавят куда надо. Как-то так, коллеги, с вами был Павел Куксенко, в следующем видео будет еще более интересный контент, поэтому жми на колокольчик, подписывайся на канал, ну и не забывай про лайки, это Павел Куксенко, увидимся!